Всем привет, дорогие друзья. Это Человек. Сегодня у нас на <смех> С праздником. Короче, у нас сегодня что? Никита, у нас сегодня на FX, да? У нас сегодня, ребята, на FX. Будем сегодня записывать новый режим, который вышел недавно на этом сайте. Любители этого сайта сегодня Как бы увидят обзор, это батл Поэтому поехали как бы уже И причем добавили батлы, то есть здесь У нас с сегодня по 300 баксов Можно создавать батлы, как Никит, знаешь сайт Типа дроп А, я помню этот сайт Да, и вот там такие же Да, там такие же батлы, и они прям взяли Эту систему сделали очень круто, в общем ссылочка На сайт, что у тебя, что у меня, думаю, в прикрепе будет Да, в описании получаете 5 диффузов Это 5 попыток выбить какие-то дорогие скины 5 попыток Попыток, да, короче Будем уже разбираться. Так, поехали Да, ты сразу создавай, создавай несколько кейсов. А, ребят, прикрепи еще халява будет на два игрока, да? Давай, хорошо. Ссылочка, кстати, на экстрим будет в описании на меня экстрима я думаю в описании тоже Да, да, да. Переходите на великого бога кейсов, подписывайтесь. О, су, жда, Ю, Никита, создавай групп кейсов, групп батлы. Есть 100 сочного кейсов. Давай я на живой создам первый. Да, создавай, питание. какой хочешь. Ну, Очень-очень очень крутой да, режим. Да. Причем суть в том, что на форсе, ну, это не так хорошо реализовано. То есть, по факту, здесь угу. это реализовано прям круто. То есть, именно вот эта система батлов я пока на русскоязычных просторах не видел такой реализации, именно батлов. То есть, это еще очень круто сделано. Да, и я да, создам, да, да, я тоже так, ну Блядь, а, я, первый. Я еле-еле разобрался в этом. Я сейчас, короче, создал, понял, армейки, да и и в конце норжик. Да типа, ты вообще какую-то шляпу понял, сделал? Его. Нахуй? Я, да? Следующий батл, да, я создам. Это вообще пиздец какой-то. Хорошо, хорошо, хорошо. Подожди, а если сейчас, а, типа ты выиграешь, что все бабки перейдут тебе, да, как я понимаю, и все? Транзакция да? с Украины в России получается, да? Получается так. Никита, Никита, шутка, шутка. Слушаешь, слушаешь? Да, да, да, да, давай, давай. Как будто ты не знал, потому что я в ролике сказал хотел. А у нас в квартире газ, а у вас? Как <смех> тебе? Она актуально для меня, да, смешно. <смех> а, да. Род, так, На Живой, да, ок, на живой поехали. Вот сейчас да, не, не, да, да, не реализовали, сколько у кого баланса. сейчас типа. Да, этого нет, да. Nice. Сосать? Да, блядь. <смех> И это прикольно, что видишь, типа, блядь, ну нету, нету в России, ну именно М -м -м. в СНГ, в СНГ просторах вот такой вот реализации. Ать. Сука, я был последний, последний просто, который были. Попал. Давай дальше. Чак, подожди, кейсы выберу. Слушай, давай я посначал, я попрыгусь, посмотрю. А что-то, за звук там был только что. Да я сопли съел, позавтракал так сказать. Я А, Влад, Влад, Владвалакос поменю какой-то был. Какой Влад? Владвалакос? Влад, это тогда... Ты не знаешь, по два Ладно, все. Я хотел сейчас типа молчать, знаешь, это реальность, которую ты сам создал. Короче, я сейчас сделаю... Сколько денег у тебя? У меня 223 бакса. Бля, ну я сейчас создам. Хуеешь. Подожди, ты будешь сейчас другой сып-кейс создать и все, и закончить ролик, ты нару? Да, подожди, да, не хочу. Мне нужно... Я офигенный кейс сейчас хочу выбрать. Вот Дай мне простора. Дай мне огня, чтоб я пошел дальше. Крики. Короче, давай. И дают мне Санша о том о всем как жить mm -hmm. нужно дальше жизнь так проста Блин. и без вашей фальши да нет, нет, нет, я пошел дальше <соценно> давай заходи <соценно> на батлы, <соценно> на батлы. <соценно> заходи <соценно> заебал ладно, ладно ладно хорошо я захожу так что это ты по кейсу да кстати я язык посмотрел <соценно> тут <соценно> только Господи. слышь тут Боже только мой. английский и русский а ты как на сайте играешь ну, я, я пару Подвис... А? <свист> Ржака! Блять! <свист> ну ладно, все. Я самый дорогий, который там есть, только топ нож не трогал. Ну вот смотри, опять подсосыч <свист> пошел. <свист> я понял, я понял, понял. Кстати, я понял. Я, блядь, что за открытие кейсов даются уровни, а за них даются 8 этих дифозов или больше. А что за дифузата? Дифуза <свист> это такая штука, короче, ты их просто меняешь на челленджи. Челленджи выполняешь, а эти дифуза меняешь на определенную монету. А монету тратишь. Короче, как крески раньше было. Короче, халява будет в прикрепе, переходите. Да, да, залетайте. Ну, ну, по факту, я просто, я, я давно не заходил на, на Fx. Ребят, спасибо, что переходите, там ссылка реферальная, реально огромное всем спасибо, это дикая поддержка. Ну, я бы надеюсь, да, купиться на этом сайте хоть как-то. Ну, Ревка тут Опа, хорошая, правило, без прикола. Да, да, режимы классные. Без пизды, Ревка типа, хорошая, режимы хватит, классные, да, кто да. о чем? А я, блядь, о своем, нахуй. Блядь, ну с другом, сам понимаешь, побадрится, да, чисто в ДС победить вечером, вообще-то, вообще пофиг. Бить ебало тому, кому две зирки выпало, блядь, сука. В школу приходишь, блять, то нафиг FX, чё, блядь, там, а? Винил, да, тварь? Ну Сейчас слушай, я поначалу, смотри, я въебывал. Вот, ну реально, там, типа, Азимов за один, блять. Ну, ну все, ну тут пиздец, good game well played, я въебал. Да не не, не я думал, ты И причем, смотри, ты можешь, блять, не зевать там нахуй. А, блять! Короче, блять, вот суть в том, что браво кейсы стоят, ну, они тут реально дорого, то есть взять, изик, типа форс. Тут реально стоит дорого браво кейсы. Соответственно, можно полагать, что, а может быть и дроп лучше. Как ты считаешь? А ты тут, смотри, ну, я считаю, да. Я считаю, ты тут... Ты лучше, считаешь, да, Паль, на... заебись. Я считаю, да. Стой, стой, Стасик, Стасик, пидорасик. Подожди, а то 12 кисов максимум Да блять зазвать, Да нет, это я просто думал, ну, у тебя денег не так много было. Сейчас тик тебя хуя будет, да? Пиздец. Ебать! Ебать! Ахуя! А я говорил, блядь! Ебать! Да блядь! Ну все, это хороший ролик, блядь! Ебать! Иди нахуй! Блядь, это это месть, наверное, с Force Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Ебать! Подожди! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Даже Да! Да! Даже вот расстояние Да! Да! на Да! баксов каких-то и Да! Да! раз, Сколько Короче, денег осталось? Я... У меня 28 баксов, создавая еще кейсы. Давай, а ты сипс, давай, да, ты ты давай ты создашь. О, да? Давай ты создашь. Давай ты создашь. О, давай к типу зайдем в куверт. В куверт. Ну, давай зайдем, типа. А, там куверт. 4, там 4. Выходи, там 4 человека. О, я думаю может... да, блять, я уже зашел и бабки потратил. Сука. Бля, ну... Ладно, давай потом, может быть, кто-то подсоединится. Слушай, а тут оповещение работает, да, если кто-то подсоединяется. Блять, бля. я что? адмен блять? Не знаю, да напо... у вас нужно С твоими-то шансами. Да, 500 балла, уже... Пошел ты нахуй, ты вместе с мисс Чувствуй, у тебя 500 баксов на балансе, да? Ну да, плюс 200 от изначального да. балика. Как, как у шлюхи на запястье, а? Пошел Прислони, ушко к колонкам, я тебе кое-что скажу. Давай, ладно, это ладно. чё создадим, создавай, короче, что-нибудь интересное. Да давай, давай что ты? Да, за... да, давай ты. Давай не будешь на меня, блять, сапог метать свой. Украине только без сапог никак. Ладно, ладно. разрывная блять! Давай, создавай. батл поехали. Слушай, а у тебя сколько бабок, прям, скажи прям мне сейчас. Блять, <см> нахуй, <Manchester stato> <còn> <training> у тебя что, память секунд у меня 533 доллара Я, я, я увидел кое-что охуенное Да, самый дорогой кейс сейчас создашь? Нет, ну, блять, с моим-то балансом Ты сейчас миллион армейских чекайте Миллиард армейских, чисто человек будет сидеть Отдай деньги, блять Да не, не Все, я создал О, нихуя ты что сделал Ебать, это круто Это охуенно это. Так. А, 116 баксов. Ну, я в любом случае в плюс. Типа, если я въебу, ну, будет обидно, честно. Ну как бы, блять. Ну, будешь в плюсе, да. У этого вроде начался, слушай. У нас? В а, не, не, четвером? Нет. Блять, ты нахуй байтишь. Не байки, блять, сука. А звуки гида, блять, на сайте такие прикольные, пошли. Бля, вот. Что по шансам? Чё по шансам, нахуй? Че тебе дропает по 4 бакса. Странно, приписка стримера, ютубер у тебя, а выигрываю я. Isfqueria. Да, да. на три раза чисто три раза уже вот дал дал ушел угу. на мэрте а? а на МГ, да. а а а а а а а а а а а а а а а а а понял А? бабки а а а а а а бля А? бля я говорил, что сделаю пизда-то, я сделал. Заебись сделал, блять, охуенно, все, найс. Ну тебя на. Просто это можно написать ролик. Забрал канал у экстрима. Забрал канал, блять. Да ты забрал канал. Блядь, чел, все, ну у меня 5 баксов осталось. Хочешь шутку? Шутку, какую шутку? Пор говорит: Знаешь, продолжие. Ага, знаю, конечно. блядь. Да, Интересно, сколько ты меня выиграл? Нет, 300 долларов это мало. Сука, тысячу лайков, блядь. Я с ним тысячу собираюсь... Лайков, и блять. И просто, да, из-за им... Братва, мы, мы не хотим стрелять. Мы просто наблюдаем, блядь. Слушай, ну есть деньги у тебя? Нет, блядь, быть первым 5 долларов у меня осталось. блять? блядь. Знай, А чё по тому батлу четверному? Никто не хочет залететь? Может, Нет! Можно скопировать ссылку, знаешь, как какие типа в чат скинуть. О, заебись, смотри, я отправил ссылку в чат, блядь! Бля, давай напишем, Готипа по все на батл. У меня есть 5 баксов, я тебе создал один батл. Заходи напиши быстрее. в чат, го на там. Заходи быстрее и выби меня скорей. Напиши в чат, го на батл, пожалуйста, там подписчики. Ну напиши в чат, заебал. А Они... Сейчас, блядь, бля, Напиши, напиши в чат. Блядь, ну ладно. О, ура! Ура! А де чат-то Да, блядь! блядь ты блядь. сука, за всякий дифуза знаешь, блядь! Я не могу найти сообщение. Все, поехали. 10 баксов у меня есть, в принципе. Вот крюкаешь, блядь, ты кто? Ну и нахуй! А, блядь! Жестко! Жесткая хуйня! Да. Забули, блять! Чекайте, нахуй! Юзер экстрим забанен нахуй! Навсегда, блядь! Ооо! Нахуй! На 60 секунд забанили меня, ты. Да, на 60 минут. Ага, на 60 минут, да, ох! Я просто тебе сказал, соси! Ну давай, создай! Ага, у меня еще есть 10 баксов, в принципе, я по ним немножечко свои бабки, еще все комбэкну этом сайте. Блять, а как создать игру нахуй? А, вот, вот, поехали. Так, Cred э, Game. Сука. <сос�> как же тебя? Наебать. Сейчас наебу, пидорас, давай, Ту -ту -ту -ту -ту -ту. Все, я создал игру, давай. Давай, залетай! И тут, алё я тут врываюсь. Стас! Сука! Дискорд, ты дебил, блять! <с�> Забайтил, блядь! А. Ты понимаешь, у меня, у меня блядь, пиликая это, когда ты микро выключаешь. Ты, ты. Так ну, я уч... не выключал микро. А, не выключал. Два раза! А, ганзон, блядь! Да ну нахуй! Блять, давай батл на топ ножи! Да, Нет! Ну это 9 бат. Ебать! Что, что, что на нафиг творит? Это пизда просто. Ну хорошо. просто жесть. Слушай, Я ну, ты-то в минусе, один хуй, у меня 500 на балансе. Мне еще похуй. Создавай. Ага, М а а сколько, ага сколько, сколько у тебя? Человек, который с 10 на долларов. Ты да, ну, денег? Ты сколько денег? Сколько денег? Сколько денег, быстрей? 145 долларов. 145 Блин, баксов? Дож. Можно да, создам батл? Батл, батл создам и все и типа конец. Давай, создавай батл и все да, и конец. Слушай, ну это пиздец. Разъеб... Разъебано, понял? Конечно, разъебано. Бля, давай так, ты сейчас проиграешь, и мы будем в окупе. Короче, прикол в том, что я максимальное количество кейсов сейчас... А, подожди, он, прикинь... Короче... Он не создает. А, все, я максимальное количество кейсов сделал, походу, типа, 13 штук. Блять, а че ты заебала? Я думал, ты типа создашь, понял, какой-то. Бля. Один какой-то дорогой кейс. Нет, Да нахуй это надо! Вот, блядь, посмотрим змейку за хуйни. Ну, типа, прикол в том, что начал выдавать. Давай, давай. Я больше не буду, потому что у меня плюс 150 баксов. Типа заебись. Ну его нахуй. Вот. Тебе на балансе 450. Да. С тем, что ты создал кейс. Прикольно. Но у меня 500 баксов, то есть я тебя полностью. Похуй, ты полностью. Видишь? Ты понял? Полностью. О! Я видел, что это, ты меня а, полностью. Ты, а это что за хуйня? Реально это... О, ну о. все, ладно, о. Да, да похуй, типа выигрывай, хоть чуть-чуть денег поформишь. Смотри, а, что за прикол, Сазимов? Спасибо, блядь, спасибо. Что за прикол, с Азимовым, мне объясни, блядь? Я видел, я видел, я, я ж тебе тоже говорю. Пойдем с Азимов, мраморный гранит показывается. Градиент это не гранит. Это гранит. Кто? Это граница. <свят> а у тебя блядь, такая же хуйня. <свят> ну да, я вижу. Там причем, а вапка долетела или че? О, пишут, экстрим лох. Да? <свят> <свят> а блять. Ну слушай, меня тут как бы вы, я думаю выебано. Я так думаю, можно ставить пометку большую. Выебано. подкрутка! Экстрим Понятно, больше делал. приписок почему не сделал? Пля. Блять, ебать! Приятно, ребята, спасибо, что смотрите ролики. Приятное, пиздец. Надеюсь, надеюсь, надеюсь, я сейчас при пацанах. Понимаешь? Это же не человек, видите, нет, не это экстрим, экстрим, YouTube, порно, <с порно, хап, бразерс, каха, реальные пацаны. Каха, блять. Каха, блять. Короче, мы тут, ну ничего, я думаю, можно заканчивать, типа, ибо нахуй спрашивается. ибо нахуй ты создал бравокейс, скажи мне, он нихуя не выдает. Хочешь, ну, типа, ты сейчас тут выиграешь, можем типа 2 ножевых на Ну, типа, и все точно. Потому что, ну сука, азартная хуйня, я так скажу. О, эти кейсы любимые твои. А мне интересно, кто тут выиграл, блядь. Бля, мне тоже тут какая-то хуйня повыпадала, но тебе ну, а, много, для дешевых повыпало. А, ну всё, О! я выиграл. Всем всё. спасибо, всем я. А, да нихуя там кейсов-то, блядь! А, а пят... 15, 15, 15 раундов, да, это да, типа 14. Да. А, сколько, а сколько ты, а сколько ты создавал? Ну я не помню, типа я максимум создал, сколько можно. Ебать, я забагал на FX нахуй, походу. Ну, типа, это кейс, я думаю, крайний. 15-й, по идее, там 14, да, 15-й. Может быть... Ебать! блять. Да нет, ну, да ты, ну, выиграл, ты выиграл, ты да, вот блядь, просто, выиграл. Вот сейчас просто... Вот сейчас вопрос. Я выиграл. Блять, там закалка. Блять. Стой, вот сейчас есть отрыв, и я могу этим калашом его закрыть. Но Нет, ты... блять, 20 баксов. У меня калаш стоит 51. Блядь. Да ну нахуй. Бля, все, ГГ. Да, бля. Это г -г шутка, это г -г сколько денег? Сколько денег? У меня получается сейчас 250. Создавай 200, на все, у меня 250. Да, ну, типа, да, на, на все. All да. in, all win, all win. Да, да, 200 баксов. Окей, окей. <Okay, okay>. Так. <клx> В чате пишут, что каваш еще не помог. Не помог. <клx> <клx> <клx> не помог, блядь. Нахуй. Знаешь, Мясо. заебал <смех> Ебать охуенный чел Бля, мне так нравится тобой поржать Просто ты топ воеваешь Спасибо, <смех> мне <смех> так нравится с тобой играть Я знаешь, как радуюсь, что я играю со, С стримером, ютубером, реальные пацаны <смех> Уральские пельмени, бля Я не знаю, что это такое мне количество <смех> фузовки Я играю так, ну что? Поехали. Три ножи, блядь, 239 баг, это пиздец. Так, так, так, так, ну смотри, 60. Стука. Нет, я человек. Всем привет, дорогие друзья! Блядь, это жестко. Это жёстко. Это жёстко. Так, третий. Это все. это жёстко. Это всё. Хороший наш выпасть. Хороший прям чтобы я боялся. Не, не, нихуя, нихуя. Мне, мне сейчас минус иду просто, если тип ты. Блядь! 400, 470, блядь! Найс, это на. И подписчики блядь! там в ваху и горят. Блять, Никита, реальные пацаны въебал, блядь! Бел, да Чекай, ну, Балик 944. Короче, все я обиделся. Только за лайки подписчиков я еще вернусь и сделаю камбэк. Все, блять, иди ты, сука, в пизду. Всем спасибо, всем пока. <св–>. Это всем был пока. Лаки, Лаки, Человек и Никита Экстрим. Всем пока.